у них сейчас чисто так они вообще вот так живут сурикаты в ресторане рыба и мясо ребят я тоже хочу здесь жить у них специальная диета каждый день чистят убирают вот они да, спрятались еще одни обитатели ресторана рыба и мясо это обезьянки ребят к сожалению, это похоже на лемуров, да? Но, по-моему, это лемуры. Посмотрите, какие у них хвосты полосатые. Посмотри на меня, посмотри на меня, девочка или мальчик, какой то красивый. Ребята, смотрите. Это крабы. Живые крабы, а что вы с ними делать будете? Пока вы слышите. <сос> Их сейчас будут запускать в аквариум. У меня первый будет аквариум. не ну, сразу, он должен как привыкнуть, да? Там подышаться надо ему. И... А. -а, -а. а Первый пошел. Ну где-то. А, угу. тут приехали в ресторан мясо и рыба. У нас проект телевизионный с Андреем Забелиным. Познакомьтесь. Вы его, наверняка его видели. Здравствуйте. Андрей, здравствуйте. здравствуйте. И Андрей решил нас угостить своим фирменным рецептом. Ребят, это меренговый рулет, а это торт Анна Павлова. А это Юля. Которая скоро станет как Анна Павлова. Как... <смех> Юля, которая решила... решила похудеть и выбрала самый низкокалорийный десерт. Ну, Спасибо, раска... Расскажи мне, Расскажи мне, что это такое, что... Это... как это на вкус. Это божественно. Я чувствую себя лебедем из Лебединого озера. И когда мы отсюда выйдем, я тебя станцую, Юлик. Вот, ребята, а я тут буду пробовать меренговый десерт. Ой, как бы мне вам его показать. Посмотрите, посмотрите. Посмотрите. Вот Оформление малинки настоящие. А меренгу сложно готовить. Я люблю готовить. Понимаю, что это сложно. А вот насчет малинки рекомендую попробовать. Что же это за малинка? Ребят, у меня ощущение, что оно тут же растаяло, я не успела его я не успела его распробовать Знаете, говорят, Андрей говорит, что какая-то малинка особая Какой-то есть подвох А, наверное, и настоящая Вот такая, видите? На 100% натуральная Там внутри начинка, да? А это какая-то обработанная малинка Она похожа чем-то на мармелад Правильно? Да Пюре малинка то есть это настоящая малина, это малиновое пюре, сделанное в форме малинки. Я теперь понимаю, почему некоторые блюда стоят миллион. Да, и мы тут узнали, что как и на приготовление одного блюда, на придумывание, может уйти миллион. М -м -м. Опять, очень рекомендую. Рыбки, игуаны, обезьяны и десерты. М -м -м.